Здравствуйте. Если мы купили растения с бутонами или цветущие, вот, наше растение пока пересаживать нельзя. Но если у нас растение уже отцвело, то желательно орхидею фаленопсис все-таки пересадить. Почему? Почти у каждой орхидеи, вот здесь внутри корневой системы, под попой, как говорят, я обнаруживала поролон или ком который при неправильном поливе служит бомбой замедленного действия для нашего растения. И мы не знаем, почему наше растение погибает. Вот. В общем, если ваше растение отцвело, значит мы берем его аккуратненько, вынимаем из горшочка, осматриваем корешки, плохие удаляем, поврежденные, гнилые удаляем, обрабатываем активированным углем или просто углем, корицей, даем около часа подсохнуть и сажаем, можно даже Обычно в тот же горшок, вот, в новый субстрат или даже в тот, что был, но только извлекли все лишнее. Но сажаем мы через час, приблизительно после того, как извлекли, чтобы корешочки, присыпанные углем или корицей, немножко подсохли. Вот, посади поставили мы растение в горшок, обсыпали субстратом. Вот и не поливаем дня три 4 срезы, надломы корешков у нас заживают, и только после этого мы поливаем. Как мы поливаем? Ставим орхидею в какое-то кашпо, сверху проливаем. Водой и где-то вот так вот воды наливаем. Минут 10 оставляем орхидею в этом кашпо. Да, какой водой мы поливаем? 25 градусов до 30. Вот такую воду любят наши полинопсисы. Тепленькую слегка. Вот, если ваша орхидея стоит на холодном подоконнике, что нежелательно, тогда около 25 градусов, если подоконник нормально теплый, ну можно до 30 градусов. Вот. Когда ваша орхидея цветет, пересаживать растение не нужно, нежелательно. Лучше пересадить его после цветения, а во время цветения поливать аккуратно. Вот, дожидаться пока корневая система подсохнет и корешки в горшке будут не зеленого цвета а белесого вот такого хотя бы и испаренно на горшке не будет видно вот это обеспечит более здоровую жизнь вашему растению. Вот. И после того, как растение отцветет, вы сможете его спокойно пересадить, вынуть мох или поролон и ухаживать, как обычно, за орхидеями. До свидания.